Сегодня мы с вами будем разговаривать о здоровье шейного отдела. Почему необходимо уделять шее большое внимание? Как правильно а, оказывать уход за данной частью тела? Конечно же, для вас мы а, уже по привычке, так скажем, подготовили биоэнергомассажер третьего поколения. Также приготовили ультразвуковую насадку, которая сегодня будет сопровождать наш обучающий семинар. Готова у нас модель для того, чтобы также в очередной раз продемонстрировать вам технику оздоровления области шеи. Я думаю, модели также отдельные аплодисменты и отдельные разноцветные сердечки в комментариях надо отправить. А потом мы ей передадим, ей будет очень приятно. Ну и, конечно же, гвоздь нашего сегодняшнего онлайн-обучения – это высококлассный специалист Международного бизнес-колледжа «Фахо». Это специалист Пекинской Всемирной Ассоциации укалывания и Моксотерапии. Это специалист с более чем 17-летним опытом обучения традиционной китайской медицине. Специалист в области косметологии. Дорогие друзья, уже многие из вас наверняка успели побывать на ее онлайн-семинарах и сами успели оценить те знания, которые она дает. Пользуется очень большим уважением и любовью, и у партнеров. Поэтому, пожалуйста, сейчас... Встречайте бурными домашними криками можете сказать ура да наконец-то можете также разноцветные лайки сейчас поставить высококлассный специалист международного бизнес колледжа Фахо мис Ванфан пожалуйста встречайте ну что ж дорогие друзья все те кто сейчас присоединились к нашему онлайн семинару всем здравствуйте меня зовут ван фан я являюсь специалистом международного бизнес- колледжа пах из москвы сейчас всем передаю огромный привет Наверняка вы успели заметить, что а, в ближайшее время а, наши специалисты международного бизнеса колледжа Фахо а, день через день а, очень интенсивно дают а, большой объем знаний по традиционной китайской медицине и постоянно проводят онлайн-семинар. Основная наша задача познакомить вас как можно лучше с новыми функциями, направлениями нового биоэнергомассажера третьего поколения. Поэтому я уверена, что многие из вас наглядно видят те возможности, которые могут дать использование нового биоэнергомассажера и новой ультразвуковой насадки. 在以往的课程当中有头部的面部的以及肚子的腰部的背部的腿部的等等可以说是从头到脚我们都有一个展示的开发 благодаря использованию нового BioNergo Massager 我们 теперь получаем возможность проработки 呃, области головы области лица области шеи области спины рук ног области живота 所以当我们全新版的经过中 Поэтому сейчас, когда уже мы перешли к использованию нового би онлайн семинаров становится все больше и больше, потому что мы хотим как можно тщательнее, как можно лучше дать вам большее количество информации для последующего использования. или Поэтому неважно, являетесь ли вы гостем, который сегодня впервые присоединился к нашему онлайн-семинару, либо же вы являетесь партнером, который уже много лет находится в корпорации Fahol, сейчас и здесь мы с вами можем иметь прекрасную возможность убедиться в замечательных эффектах, также увидеть функциональность нового биоэнергомассажера третьего поколения. 那以前我们的人呢, 超新的太陽之后, 啊, раньше очень большое количество 啊, людей, очень большое количество партнеров 啊, приходили, задавали вопросы касательно регуляции общего состояния здоровья. Но сейчас, после 啊, использования знаний, по ультразвуковой насадке вы сами можете постепенно замечать, как все больше и больше людей молодого поколения, как все больше и больше людей, стремящихся достичь косметического эффекта, начинают к нам присоединяться, начинают интересоваться и также впитывать данные новые знания традиционной китайской медицины. 不管是我们的老的经销商还是新的伙伴们还是来体验的一些朋友们他可控选择所体验的项目呢也会越来越多 Поэтому вы также сможете без проблем убедиться в том, что неважно, вы являетесь а, партнером, который а, уже находится с корпорацией Фахо, либо же а, гостем, который недавно только присоединился, все хотят сейчас а, почувствовать на себе эффект, и все больше людей будут стремиться как раз таки данный эффект на себе ощутить. Ну а сегодня мы с вами будем разговаривать о том, каким образом необходимо защищать нашу область шеи. Большинство людей обычно уделяют много внимания уходу за лицом. Но игнорируют уход за шеей. Однако, уход за шеей является очень важным. Обратите внимание, что остальные наши части тела защищены, так скажем, костной тканью, защищены, так скажем, состоянием костей, однако шея является вот наиболее уязвимым местом, так как здесь отсутствует костная защита. <связать> Поэтому шею можно легко отнести к очень важному месту, да, очень важной части тела, так как она объединяет область головы и область туловища. Помимо всего этого, через область шеи а, проходит лимфатическая система, проходит нервная система, проходят кровеносные сосуды, проходят наши энергетические каналы, меридианы и так далее. Однако обратите внимание, также с а, задней стороны области шеи у нас имеется еще и... А, Область верхнего позвоночника. поэтому проработка как раз таки области шеи даст вам так скажем, результат, когда вы заметите, что шея начинает уменьшаться и начинает обретать такие красивые очертания. <звук> ]就是 ,就是 также когда человек находится в более молодом возрасте всем нам известно это очень заметно что кожа в области нижнего подбородка она подтянута то есть лицо имеет такую v-образную форму и шея тоже находится в таком очень аккуратном состоянии <звук> Однако с возрастом, когда увеличивается нагрузка, увеличивается стресс, начинают проявляться различного рода негативные состояния. То есть на лице это морщины, на шее также начинают образовываться жировые такие прослойки, начинает появляться второй подбородок, шея начинает увеличиваться кожа начинает становиться более дряблой и она начинает немножечко подвисать mm -hmm. то есть начинает ослабевать 那还有的人是在我们的脖子這一圈开始出现一个... Или, или, Также помимо вот таких вот морщин на шее, у многих вы могли замечать, что образуются такие бородавки, бородавки, которые говорят о том, что лимфоузлы находятся в состоянии блокировки, и токсины в данной области начинают все больше и больше скапливаться. 啊, Западная медицина говорит о том, что лимфатические узлы 啊, как раз-таки направлены на очистку организма от токсинов. Поэтому 啊, блокировка данных лимфоузлов 啊, приводит к скоплению токсинов и образованию уже 啊, на внешней нашей... 啊, области uh, шеи и лица различного рода негативных проявлений. Uh, Восточная медицина гласит о том, что uh, если имеются застои в меридианах, то тогда происходят скопления как раз-таки uh, данных лимфатических узлов. Как раз таки своими руками мы также можем прорабатывать лимфатические узлы, да? то есть даже большой палец прислонив вот таким вот образом к шее с области а, скулы, опуская палец вниз, придавливая, мы воздействуем также на улучшение состояния лимфатических узлов. Также вы можете почувствовать, что здесь могут возникать болевые ощущения. Также вы можете прочувствовать а, данную область. Попробуйте пощупать область ниже мочки уха, а, если у вас такое состояние, когда немножечко выпячивает а, кожа в данной зоне. 那 если вы а, таким пощупывающим действием можете ощутить, да, что здесь имеется вот такой небольшой нарост, это также свидетельствует о том, что лимфатический узел находится в состоянии блокировки. Обратите внимание, что а, лимфатические узлы, так скажем, называются а, последней линией обороны человеческого организма. То есть они занимаются именно очищением человеческого тела и являются крупнейшим органом детоксикации. А, также если мы говорим о системе, то лимфатические узлы а, в нашем теле составляют целую систему, которая превосходит даже uh, состояние количества крови, если сравнивать ее именно с лимфатической жидкостью. Uh, если сравнивать именно лимфатическую жидкость с количеством крови, то uh, лимфатическая жидкость превосходит ее в три раза в нашем теле. 所以, Поэтому э, лимфатические узлы э, с уверенностью занимают место самого большого, э, самого крупнейшего органа детоксикации человеческого тела, то есть является самым большим очистителем. Если же лимфатические узлы находятся в состоянии блокировок, начинают скапливаться токсины, это, конечно же, приводит к различного рода негативным проявлениям. Самое страшное, конечно же, это состояние ракового заболевания лимфатических узлов. Если взять, к примеру, 100 человек, то у 99 из них будут наверняка проблемы с блокировкой данных лимфатических узлов. Мы常说的, Если говорить именно о частях нашего тела, то лимфатические узлы а, в большей степени как раз таки а, находятся в области шеи, в области подмышечных зон и в паховой области. 啊, ну что ж, сейчас я бы хотел вам продемонстрировать, как при помощи использования ультразвуковой насадки нового биэнергомассажера, мы можем прорабатывать лимфатические узлы. Но, пожалуйста, прошу вас не забывать о том, что для проработки данной зоны, именно зоны шеи, необходима хорошая тщательная подготовка и необходимые хорошие, тщательные, углубленные знания. Итак, для начала, конечно же, мы с вами наносим а, наш а, проводящий массажный гель Professional. Для начала, дорогие друзья, мы, конечно же, должны поблагодарить нашу замечательную, очаровательную модель, так как она уже не впервые соглашается участвовать в данном онлайн-семинаре для того, чтобы продемонстрировать вам, как правильно использовать новые возможности биоэнергомассажера. Вы можете написать ей какие-то комментарии, приятные комплименты, можете отправить разноцветные сердечки, ей будет очень приятно. Поэтому готовьте сейчас ваши комментарии, пишите обязательно какие-нибудь приятные слова. Итак, дорогие друзья, на 呃, прошлых онлайн-семинарах мы с вами могли наглядно видеть, какой замечательный эффект оказывает ультразвуковая насадка при проработке области лица. Когда мы заканчиваем данную процедуру, голова чувствует себя очень облегченно чувствует себя намного комфортнее. Сейчас давайте мы посмотрим, какое же воздействие может оказывать ультразвуковая насадка на лимфатические узлы. Итак, проработка лимфатических узлов в области плеч, какие дают преимущества? Во-первых, да, проработка данной зоны способствует улучшению состояний морщин на шее, которые также образуются еще под, так скажем, складками кожи. Также, дорогие друзья, обратите внимание, что проработка в данной зоне улучшает Состояние боли в горле уменьшает проявление верхней дыхательной системы. 那, 同时呢, 啊, также очень хороший результат дает при болях и ноющих состояниях в плечах. 那, 既然我们的颈ve, 08, 是特别的重要, 所以它是对我们, также обратите внимание, что проработка лимфатических узлов в области шейно-воротниковой зоны дает очень хороший результат при снижении памяти, да, с увеличением возраста. Также дает хороший результат для кровообращения области головы. 还有女性的乳线, 呃, обратите также внимание что 呃, воздействие на шейно-воротниковую зону 呃, очень хорошо влияет на 呃, ближайшие органы это такие как легкие такие как 呃, сердце 呃, также хорошо воздействует на молочные железы 那, 同时, Помимо всего этого, хороший эффект оказывает нам улучшение состояния позвоночника. Итак, дорогие друзья, сейчас также обратите внимание, мы с вами для более лучшего эффекта используем специальное массажное масло корпорации Fahol. Также наносим мы его на тело, чтобы проработка осуществлялась еще более интенсивнее. 啊, помимо всего этого, проработка области шеи 啊, способствует улучшению качества сна и 啊, способствует снятию мышечных болей области шеи. 这, 各位是不是发现, 我们的超周波探头, Поэтому, дорогие друзья, вы сами можете заметить, как много, функциональности, как много функций имеет наша новая ультразвуковая насадка. Также обращаю ваше внимание, что при переартрите плеча, при болях именно в области позвоночника верхней части, данное воздействие оказывает хороший эффект. Помимо всего этого использования ультразвуковой насадки является абсолютно безопасным для здоровья. Поэтому если мы в совокупности еще сюда прибавляем использование массажных перчаток, да, только представьте, как много возможностей а, для укрепления здоровья дает использование биоэнергомассажера. А, помимо всего этого, использование ультразвуковой насадки на отдельные части тела дает еще более углубленный тщательный эффект для улучшения состояния здоровья. Поэтому если вы ä, сегодня впервые присоединились или только начинаете использовать ä, новый биэнергомассажер, ультразвуковую насадку, если вы ä, находитесь в статусе уже ä, нашего давнего партнера, то конечно же каждый может из вас научиться понять, как правильно воздействовать на организм при помощи данной ультразвуковой насадки. Но, и能帮助自己, Все это может помочь как и а, вам самим в укреплении здоровья, так и а, вашим близким, друзьям, товарищам, коллегам. <говорит> Тем более, что сейчас, помимо оздоровительного эффекта, у нас есть прекрасная возможность а, помочь людям в косметическом уходе. Мы можем помочь а, улучшить состояние кожи и, так скажем, а, дать омолаживающий эффект. 那有的朋友说, 去赚钱, 所以可以增加你的, 无论你是电脑, 还是你是个人, 都能增加你的收入, Конечно, помимо оздоровления, помимо красоты, омоложения, также среди вас наверняка есть люди, которые хотят иметь и финансовое обогащение, иметь богатство. Если вы спросите, можно ли также при помощи использования данных технологий иметь финансовое увеличение, то я с уверенностью скажу, что это можно без проблем делать. Неважно, только вы начинаете заниматься использованием нового биэнергомассажера, либо же уже давно занимаетесь, все это возможно. 啊, наверняка у вас в голове также возникает вопрос, но 呃, мы не до конца, если умеем использовать 呃, данную технологию, мы не до конца знаем техники, что нам тогда делать. Дорогие друзья, пожалуйста, не переживайте, потому что уже в ближайшее время мы будем проводить углубленные онлайн-курсы, где будем более подробно останавливаться на каждой технике и подробно рассказывать, как правильно необходимо воздействовать на разные части тела. Поэтому, дорогие мои, будьте уверены, что использование нового биэнергомассажера даст вам очень много полезных знаний в оздоровлении человеческого организма и даст вам большой опыт. Ну, в стране, у меня в Китае был гость, который приходил ко мне и жаловался на то, что очень сильно увеличилась область одной из частей шеи. Я сразу заметила, что произошло большое скопление токсинов в области шеи, из-за чего вот как раз-таки произошло такое увеличение. После чего я сказала ему, чтобы он провел обследование в больнице и удостоверился в этом, но он отказался, не захотел этого делать. Почему он отказался? Потому что как раз-таки ко мне он пришел по рекомендации от своих а также друзей, зная о том, что а, благодаря использованию ультразвуковой насадки нового биэнергомассажера можно а, разрешить данную ситуацию. Поэтому эффект действительно а, видно на лицо, когда прорабатываете данные области, вы можете сами замечать, как те или иные области начинают уменьшаться и человек начинает чувствовать себя намного легче. Но, дорогие друзья, сразу вам скажу, что если вы uh, сердцем чувствуете и хотите попробовать на себе, данный эффект, то, конечно же, так скажем, не узнаете, пока сами не попробуйте, поэтому обязательно, если у вас представится возможность, сами постарайтесь на себе ощутить данный замечательный эффект. Обратите внимание также, что область шеи, которую сейчас мы прорабатываем, и область плеча, начинает немножечко поблескивать, да, то есть от чего это происходит, так как мы сейчас добавляем а, массажное масло. <говорит> Также здесь дополнительно используется специально проводящий гель профессионал. Которые позволяют нам более быстрее проникать в области кожи, проникать в кожные слои и ультразвук начинает намного сильнее и качественнее воздействовать. Поэтому использование ультразвуковой насадки позволяет очень качественно, очень хорошо очистить состояние организма от лишних токсинов, улучшить проходимость лимфатических узлов и воздействует на энергетические каналы меридиана. То есть это все, конечно же, приводит к более лучшему uh, состоянию здоровья к более лучшему ощущению. Помимо всего этого, тщательное ежедневное использование данной насадки, проработка области шеи позволяет нам в дальнейшем иметь такую красивую стройную шею, как у лебедей. То есть у лебедей красивая такая вытянутая кожа. Кожа шея, имеется в виду. 脖子的下巴的这个地方是瘀堵的它的淋巴这个地方也是瘀堵的所以当你拿到超时摸探头在我们身上去推的时候你会发现哪个地方经过瘀堵哪个地方不偷我们探头一试就出来了 Обратите также внимание, что когда у человека вы замечаете образование второго подбородка, образование увеличения области вот ниже подбородка, это говорит о том, что э, находятся застой в, данной, в данном месте. Как раз-таки проработка ультразвуковой насадкой может уменьшить данное образование, что свидетельствует о снижении уровня токсинов в данной области. Okay, Итак, сейчас буквально через пару секунд, пару минут мы с вами сможем наглядно посмотреть, какой эффект воздействия оказывает наша ультразвуковая насадка. Также обратите внимание, что в данной области находится проходимость энергетических каналов меридиан, таких как срединный меридиан. 所以，我们做淋巴排毒的时候啊，一定要让我们老师专门教完你之后，才进行去做。嗯，Поэтому для того чтобы правильно воздействовать на данную область необходимо понимать, 呃, что находится в данной 呃, области, как правильно необходимо действовать на те же самые меридианы, с какой интенсивностью, с какой силой。不要觉得我们老师在这个地方用手这样去划特别的简单，因为它有很多的动作要领你是掌握不到的。 не думайте, пожалуйста, что вот те действия, которые я сейчас осуществляю, они являются очень легкими и простыми, потому что здесь необходимо правильно знать, на какие точки мы воздействуем, также правильно понимать, с какой силой мы оказываем данное воздействие и с каким временем. 啊, также 啊, частая проработка области шеи позволяет очищать лимфатические узлы, как мы сказали, и в дальнейшем это приводит как раз-таки к очищению состояния лица. Потому что его Потому что скопление излишних токсинов в области лимфатических узлов, также блокировка энергетических каналов меридианов очень быстро приводит к тому, что снижается уровень энергии ци крови в области головы, что в дальнейшем уже выражается на лице. На лице начинают образовываться и пигментные пятна начинают образовываться различного рода прыщи, угри и а, морщины. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваше лицо было насыщенным, было ярким, Uh, чтобы uh, лицо, так скажем, не имело прыщей, не имело различного рода морщин, чтобы шея была очень стройной, вытянутой, красивой, чтобы был хороший, качественный сон и не болели uh, области плеч, всем необходимо также правильно ухаживать за своей шеей, в первую очередь прорабатывать области шеи. 好, Uh -huh. Ну что ж, дорогие друзья, давайте сейчас мы посмотрим на эффект воздействия ультразвуковой насадки в данной области. Uh -huh. Итак, так как сейчас мы с вами ограничены по времени, нету возможности выполнить процедуру на обе стороны, да, поэтому мы сейчас сделали только с одной стороны, чтобы вам наглядно продемонстрировать эффект от воздействия. Обратите внимание, что а, область плеча, которую мы прорабатывали, а, она сейчас а, немножечко стала ниже. 是, 是, 是这个, также обратите внимание, что 啊, как раз-таки вот складочки, морщины, которые находятся на области шеи, со стороны, которую мы прорабатывали, заметно уменьшились. Если мы посмотрим на область, которую мы проработали, 呃, здесь морщины стали 呃, менее заметными. 呃, в отличие от того, как на другой области морщины также находятся в таком очень ярком, выпуклом состоянии. Также обратите внимание, пожалуйста, на а, линию нижней челюсти. С одной стороны кожа стала а, чуть более подтянутой, то есть мы можем заметить, как она немножечко уменьшилась, в отличие от другой стороны, которую мы не прорабатываем. Обратите также внимание, я сейчас пощупываю область кожи с одной и с другой стороны скул, и а, на ощупь могу сказать, что Сторона, которую мы прорабатывали, здесь кожа стала чуть более такой упругой. В отличие от другой стороны, где она находится в таком немножко дряблом состоянии. Обратите также внимание, что область ключиц изменилась. Проработка ультразвуковой насадкой дала возможность сгладить состояние морщин в той области, где мы делали проработку, в отличие от области, где мы не делали проработку. Дорогие друзья, я выполняла данную процедуру в течение только 10 минут, если так подумать, проработка будет осуществляться куда более длительное время, то какой замечательный эффект это может дать так после а, проработки ультразвуковой насадки конечно же обязательно можно в конце выполнить такой легкий а, массаж руками чтобы человек расслабился итак дорогие друзья сейчас я вам продемонстрировала а, такую технику проработки лимфатических узлов но техника нам была, конечно же, без различного рода углублений. Поэтому те, кто хотят больше узнать знаний, конечно же, получат их в дальнейшем на онлайн-семинарах. Поэтому, дорогие друзья, вы можете сами убедиться, насколько замечательно... Дает эффект использования нового биоэнергомассажера третьего поколения, который обладает более расширенным функционалом и более проникающей углубленной э, функцией оздоровления. Помимо оздоровительного эффекта, также вы можете получить и косметический эффект а, улучшения состояния кожи и омоложения. И много иных еще очень полезных функций. Также помимо всего этого, это дает вам возможность увеличить вашу клиентскую базу, так как все больше людей может к вам обратиться для того, чтобы вы оказали им данное воздействие. Помимо все этого, дорогие друзья, вы можете также заметить, что а, использование данного биоэнергомассажера даст вам и материальные блага. ,更便宜 ,更便宜 также не забывайте о том, что биоэнергомассажер нового поколения и ультразвуковая насадка являются абсолютно безопасными для организма человека. ]可以这么... Поэтому я с уверенностью могу сказать, что биэнергомассажер третьего поколения – это здоровье, это красота, это богатство. Поэтому если другим людям вы даете здоровье, вы даете им красоту, также не забывайте о том, что это может дать им в дальнейшем и материальные блага. Поэтому если вы забираете биоэнергомассажер себе домой, не забывайте, что вы забираете здоровье, красоту и богатство.